Хороший был заезд, но ну вот уже и финиш. Если кому-то и финиш, то исключительно вам, профессор Цунда. Погляди. Это тебе, братец? Да, он уходит! Припрям! Но готов. А! Блестящая мысль! Позорваться даже! Выпуск парашюта. Хорошо, тренируемся, Холли. Давай еще раз. Осторожно, это деликатное оборудование. Погоди, Мэттер, дай другим попробовать. <звы> Теперь вы видите, что гонки диалог для автомобилей с открытыми. колесами. Ну, <звы> значит, как говорится, желаю вам не скучать. Мэттер, здесь секретные технологии. У этих машин нет допуска. Отставить, Делюкс. Все друзья метро наши друзья запустим следующий тренажер чудесам нет конца К -чу! погнали привет ребята давайте с вами немножко погоняем а на ком мы будем сегодня ездить ездить мы обратно будем на молнии мафин потренируемся, посмотрим, как же наши навыки улучшились, не улучшились. В общем, какие из нас гонщики. А какие гонщики узнают те, кто посмотрят это видео и оценят. Естественно, в комментариях напишет, как мы начали ездить лучше-хуже. И что же нам нужно сделать для того, чтобы все-таки начать ездить, как асы. Или уже достаточного уровня и такого. Uh, ну, как сказать, у нас первая позиция со старта, не хотелось бы сглазить, <с> печаль, беда, позиция уже вторая, нас обошли, надо было, наверное, меньше выделываться, вот так вот, бочки цеплять всякие и пинты вытворять, но второе место тоже неплохое место, <с> если бы мы еще только по стенам не гоняли, было бы лучше, да, <с> поездили по стенам сразу на пятом месте, вот, мы начали себя немножко вести по-наглому, вот так потолкаем, ребят, порасталкиваем. Ну, а почему бы и нет? Нас толкают, а мы что, реверансы перед ними должны быть. Не должны. Первый круг у нас позади. К сожалению, мы не на первом месте, но недалеко от лидера. И думаю, сейчас мы его догоним, обойдем и займем заслуженную позицию. Вот так вот. Не успел я сказать, как мы это сделали. Мы это делали, осталось закрепить за собой пози... Ладно, ничего, больше говорить не буду, про занятые места и посмотрим, какое место мы все-таки займем в конце. Вот, будем просто ехать, собирать плюшки, вот так всех-всех-всех толкать, кого только можно. Использовать весь свой потенциал, чтобы занять лидирующую позицию. Вот, какой-то щит у нас появился интересный, и нас, наверное, никто сейчас не может не толкнуть, не ни перевернуть, ничего нам не сделать. Если бы классно было на всю игру, на всю гонку такой бы щит получить, я думаю, щиты какие-нибудь есть, коды. Но мы играем, честно, не используем никаких кодов, ничего, как есть, так есть. Заработали, купили улучшения, не, не купили... Э, все во всех, во всех играх, которые есть на нашем канале. то ли Клин, вторая часть у нас начала появляться на канале. Э, тот же самый Молния Маквин, Радиатор Спрингс. Все, все как есть. Что заработали, тем мы пользуемся. Никаких арморов, или как там эти программы называются. Э, мы не используем накруток, никаких читов. Все как есть. Дабы показать, какая же игра сама по себе они а лишний раз убедиться, какие мы крутые Вы Использовали чит и заняли первое место Вот, мы сами получаем удовольствие от игры А и мне кажется, что финал у нас уже близок Мы пока на первом месте Закрепили мы его за собой Ух, как нам повезло, первое место Подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх, смотрите новые выпуски. Пока-пока, ребят